Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Fishing PNK Сибирские морозы не позволяют снимать обзоры на непосредственном водоеме Вчера были на рыбалке, ловили в палатках Мороз стоял минус 30 Обедом ловили был окунь ловили на безмотыльные мормышки и сейчас хочу вам показать те уловистые мормышки которые показали наилучший результат это мормышки фирмы Серебряный ключ изготавливаются они в городе Хакасия сейчас настрою камеру и покажу вам их поближе вот друзья эти мормышки на которые я вчера ловил Фаворитом из этих пяти мормышек, конечно, была вот эта данная мормышка, выполненная из свинца. Головка в виде ромбика, с одной стороны серебристая, с другой золотистая. Обмоточка красной низкой и небольшое оперение. Данное оперение дает плавную игру при проводке, при покачивании кивком его просто скажу нужен очень чувствительный мормышка так сказать парит в воде тем самым провоцирует окуня на поклевочку вот. три мормышки у меня таких черные обмоточки и в оранжевый, и еще две мормышки капли формы головка и обмотаны они также красной низкой тоже имитация мотыля пассивный окунь очень хорошо на них отзывается собирался рыбу лунки по 5 по 6 окуней мой друг рыбачил на мормышку с подставкой мотыля и результат был у него даже хуже чем у меня я поймал за 3 старые около 40 штук. Он за 34 балки 3 штуки. Как это не грустно было, но вот такой у него получился результат. Мормышки, как я повторюсь, фирмы, серебряный ручей. Это в городе Хакасия. Думаю, на сайте у них можно их заказать, в интернете легко их найти. Извиняюсь, конечно, за фокусировку камеры. Возможно, тут не очень будет хорошо все видно. Но, в принципе, общие черты и вид мормышек понятны. Вот такие вот мормышки. Всех с наступающим Новым Годом! Ловите больше рыбы, выезжайте на рыбалку. Всем ни хвоста, ни чеши, все. Пока-пока!